вы сами понимаете, что род сейчас при этой информации приобретает для нас несколько иную, не иную вид, несколько иную форму. Да? Мы уже видим, что это не абстрактное, а безличное понятие, он все-таки строится на людях и люди эти весьма значительные персоны. Чтобы сразу понимать, о чем идет речь, очень неплохо было бы эту информацию моментально приложить на свою систему, то есть на свою семью. Точно понимать, как что работает, надо всех людей попробовать выстроить в некую структурную схему, хотя для людей это в общем-то мало применимо, но все-таки мы с вами говорим о системе, а значит здесь морально-этические нормы, здесь уже как человеческие, общечеловеческие не работают, здесь уже работают чисто математические законы. Итак, Регина народа, она стоит во главе всего и нам надо ответить на вопрос, кто? На один простой вопрос. Кто? Можем ли мы ее вычислить, можем ли мы понять, что это за женщина? Это женщина и женщина возрастная, это не молодая, то есть фактически самая старая женщина вашего рода. Вы можете ее не знать, если тем более, что если основные корни вашего рода не отсюда. Но здесь очень важно, вообще обычно Регина, как я уже вам сказала, она старается поближе быть к корням, то есть к месту, где либо проживает все семейство, либо где рождено все семейство. Это чисто интуитивно, чисто рефлекторно ее будет туда тянуть. Даже если она вот входит в бразды прав правления, да, берет на себя эти бразды, ее вдруг начинает тянуть куда-то, туда, где жили ее родители родители родители родителей. Как-то вот интуитивно ей хочется Подтянуться туда. Ее сознание требует дополнительного количества энергии и информации. Это такое внутреннее давление, которое, возможно, она сама даже не понимает. Хорошо, если она живет там, где родилась, и там, где родились ее предки. Это идеальный случай. Но с нашей массовой миграцией, которая была у нас во время Советского Союза, по разным причинам гнали ли или сами ехали, да? но тем не менее это было. То есть возможно, возможно отрыв от корней. То есть здесь надо смотреть. Регина будет стремиться на родину. Кто она? Женщина, которая обладает властными качествами. То есть вот властность это у нее в натуре. Она может не проявлять, например, при наличии мужа-деспота, да? нет возможности у нее их проявить, но тем не менее в натуре они есть. Но хочу вам сказать, как правило, Регина э, рода, она либо вдова, либо разведена. От этого требует род, она не может отвлекаться на личные предпочтения. То есть если она вступает в правление родом, то род совершенно легко может избавиться от ее мужа, тем более, что муж принадлежит другому роду. А женщина-вдова, она переходит под свой род, если не осталось никого старших родичей, которые способны ее вроде мужа удержать. Она автоматически переходит домой. Женщина, с которой все считаются женщина, с которой невозможно не считаться, то есть не оглядываться на ее мнение. И, конечно же, да, следует отследить, обладает ли ее слово магическим эффектом. То есть пожелание благословения, добра и удачи моментально обращается в благословение, добро и удачу. Пожелание чтобы тебе пусто было, воспринимается родом дословно, становится пусто, причем везде. Дальше, Регина управляет непосредственно. Тело рода. Тоже вопрос. Кто? Качество сознания людей, которые входят в тело рода, я уже вам обозначил. Эти люди стремятся к семейственности. Они стремятся заводить семью. Семейные ценности для них становятся самыми главными, самыми предпочтительными. Чем бы они в жизни, в социальной, не занимались, они должны это делать ради семьи. И если род крепкий, если Регина разумная, она сделает так, чтобы их интересы все входили именно в семью, а не во что-нибудь другое. Деньги для семьи, карьера для семьи, да? даже любовные связи на стороне, и те для семьи. То есть все для этой цели. Далее у нас следует живое пространство. Люди, которые обладают талантом. Они обладают способностями, да есть некоторые пробелы по здоровью, не очень они функциональны с точки зрения плодовитости или психологические их особенности не позволяют долго сидеть на одном месте. Это качество, которое опять же дало им, дано им породу, они не должны сидеть на одном месте, они должны захватывать территорию. Как это выражается? Либо в физическом перемещении, то есть они просто любят ездить, любят кататься, постоянно меняют квартиры, например, да, там, не обзаводятся большим хозяйством. Второе, они часто меняют работы, то есть им все интересно, они нигде не могут найти, вот, пустить корни на каком-то виде деятельности. Или даже виды деятельности меняют очень часто. Это говорит о том, что они принадлежат к живому пространству, причем их таланты достаточно многогранные. Они, если обладают чем-то, каким-то одной своей специфической особенностью, они по ней идут, но, как правило, люди живого пространства в большинстве своем, это люди поиска, они постоянно ищут себя, они постоянно ищут, куда себя применить, где найти нишу, уникальную нишу в этом мире, где они были бы востребованы. То есть это вот такие вот неугомонные существа, причем от возраста это не имеет никакого значения, что старый, что малый, они имеют одинаковые качества. Да? мужик 60 лет находящийся в живом пространстве будет бегать по гаражам, по барахолкам, по каким-то еще мероприятиям, только бы не сидеть дома, только бы не сидеть дома, сидение дома это угнетает. не потому что он такой, а потому что вот ему эти качества привил род. Ты должен постоянно искать, ты должен постоянно быть любознательным, ты должен постоянно собирать новую информацию, только тогда ты, востребован для рода, для семьи. А люди в возрасте понимают, что кроме как от рода им иногда бывает поток силы здоровья, получив неоткуда, потому что физическое тело уже не может брать энергию напрямую из земли. Оно уже не может извлечь столько энергии из пищи, например. Да, вот ребенок трехлетний на одном бутерброде может весь день пробегать, правда? А давайте подумаем, надолго нам хватит бутерброда? Ненадолго. Его придется еще чем-то подкреплять более существенно. То есть с каждым с возрастом изменяется правило извлечения энергии из пищи, из воды, из продуктов. То есть это, это тоже надо учитывать. И получается, что только род, порой бывает в старости, дает тебе какой-то поток энергии, поток силы. И конечно жители мертвого пространства, здесь и, конечно тоже можно вычислить. Тоже вычислить по неудачности. Вот у них никогда не будет той самой удачи, о которой мы говорим. То есть любое действие приходится проламывать через стенку. В любое действие вкладывать энергии больше, чем вложил бы твой сосед. То есть все на надрыве, все тяжело. Сознание таких людей, как правило, тоже деформируется посредством вот такого вот взаимоотношения с внешним миром. Оно либо становится примитивным, то есть очень простым, не воспринимая сложности как сложности, как уроки. Да? Оно начинает смотреть на мир поверхностно. Ну, вот, не глубоко. Да? Человека судят по одежде книжку по обложке да, там президента по новостям, то есть, ну, ну вот поверхностно, не глубоко. опять же не потому, что они глупые, просто их сознание говорит, если я сейчас залезу глубоко, то придется поднять вот это вот все, все свои напасти да, жизненные и опять же придется что-то с собой делать, то есть однозначно из мертвого пространства надо вырываться. Если я сейчас залезу глубоко, а на это, это надо очень много энергии, то вырваться из структуры своего рода, о чем мы сейчас поговорим, надо очень много энергии. Соответственно, здоровье их ослабевает, мыслительная способность ослабевает, они становятся некими растениями относительно своего рода и к старости, как правило, уже ни на что не способны. Вот. Но хочу вам сказать, что до старости доживают здесь очень немногие. Потому что роды постоянно конкурируют между собой, и более вышестоящие структуры эгрегориальные постоянно стараются вырвать людей из системы. Вот. Поэтому мёрзным пространством прикрываются в первую, очередь. в первую очередь, а система в основном берет людей не за их таланты, а просто за их биологическую функцию. Надо на войну послать кого-то. Да? берем, да. Надо, надо прикрыть, прикрыться в какой-нибудь экономической проблеме, то есть кто-то же должен пострадать, правда? Экономические войны существуют? существуют? Есть. Если случится экономический кризис, мы сами знаем, что кучу людей провисает, но если кто-то провисает, значит, кто-то должен подняться, правильно? по да? Кто же должен подниматься? -то? Но только тот, кому, у кого есть на это более вышестоящее право, но платить-то кто-то тоже должен, за счет кого-то этот, этот, этот подъем всегда идет, и платить будут вот они. То есть любой проект, который они не впишутся, он всегда будет убыточен, любой, любой бизнес, который они не начнут, он всегда будет провальным, любой роман катастрофичен для женщин, да? любая болезнь практически смертельна, то есть вот это вот людям мертвого пространства, причем их очень много. В живом пространстве их достаточно, их много, в теле их не много, но их много и в мертвом пространстве. Если род не многочислен, вот здесь вот математическое правило существует, если род не многочислен, если он не, не способен, скажем так, выживать, экспансируя себя во внешний мир, то род жертвует прежде всего вот этой вот частью, живым пространством. Переводя людей живого в мертвое, вот парадокс, да? он не нанимает людей как батраков, бы как крепостных, которые ему можно он своим будет жертвовать, потому что живое пространство это то, что нужно для распространения себя в мир. Но это последняя задача, которую ставит перед собой ядро рода. Ему самое главное выжить, а выживает он за счет тех, кто находится в теле. Значит, вот эти ребята не выполняют функцию напрямую, способствующую выживанию. Это такая вторичная, вторичная производная. Да? А защищать вот этих вот надо. Поэтому люди живого пространства, то есть все умные, способные, неуравновешенные, да? талантливые, они будут жертвоваться в мертвое пространство, если такова будет нужда. Это усиливает, а? Это усиливает род. Это усиливает саму структуру рода. Это не позволяет ей развиваться, но позволяет ему выжить тоже такое вот математическое правило. Для того, чтобы понять, кто вы и где находитесь, вам нужно взять всех родичей, которых вы знаете, помните, и предполагаете их наличие и расписать их вот по этой схеме. Вот, и точно себе понять, где я нахожусь. Здесь, здесь, здесь, а может быть даже и здесь. Регина ли я? В живом ли я? В теле ли я? Или я в мертвом? Теперь давайте разберем последствия такого такой иерархии. У каждого, это математическая модель, Род это математическая модель, но в этой математической модели места, ячейки, кластеры занимают живые люди. В ядре записана сила, сила Рода, весь информационный потенциал, которым обладал когда-то Род. Если, как уже было сказано, Род продолжает свою историю и у него этот информационный потенциал достаточно большой, то срабатывает правило, которое присутствует в этом мире. Большая информационная масса способна привлечь большое количество энергии в единицу времени. То есть таким образом связь пропорциональная. Бытийная масса, то, что называется информационной массой, способна привлечь большое количество энергии. Значит, ресурсы из внешнего мира. А ресурсы из внешнего мира – это все потоки сил, которыми обладает наш мир. Их насчитывается семь основных. Если иерархически смотреть, то так. Здоровье, да, сейчас, здоровье самый низкий поток, его как можно больше он образовывается на уровне семьи, рода и земли. Поток денег образовывается на уровне государства. Дальше иерархически выше него поток удачи и поток власти. Они диаметрально противоположны друг другу и сочетание их в одном сознании исключено. Дальше идут поток знаний и поток любви. Они равны друг другу по силе, но диаметрально противоположны по функциям. В сочетании в одном сознании исключены либо знание, либо любовь. Понятно? И сверху над всем этим стоит как единая сила поток творчества. Поток творчества, прилавляя себя через различные сознания богов, прилавляет себя на поток любви, и поток знаний. Те, в свою очередь, каждый прилавляет себя на поток удачи и поток власти. Поток здоровья и поток денег существуют отдельно и являются подложкой для всех остальных потоков. На шестом курсе наших факультетов вы об этом узнаете более подробно. Мы там с каждым потоком работаем отдельно, учимся его привлекать. Потоки сил, которые находятся в ядре, если их много, информационная база богата, и если они находятся во главе грамотной Регины, то они способны привлечь огромнейшее количество энергии, а энергии, носителями энергии являются, прежде всего, люди. Это не абстрактное понятие. Люди-носители энергии, люди-носители энергетического потенциала. Значит, род может привлечь к себе большое количество людей. Как? Каким образом? Либо через женильбу, да, через, через, через женильбу и замужество привлечь к себе различное количество людей, через рождение детей привлечь к себе потенциалы богатых душ серьезных, да, которые уже много чего наработали в этой жизни, то есть имеют как бы преимущественное право на привлечение хороших духов. таким образом род может себе обеспечить пространство, в котором будут созданы дополнительные информационные ячейки, но это только в том случае, если ядро действительно богато. Если ядро не богато, чем что, собственно говоря, сейчас и происходит на нашей многострадальной родине, то информационное богатство ядра, информационная сила ядра предполагает привлечение только ограниченного количества людей. То есть, например, если долго не рождаются дети в какой-то семье, то это показатель того, что все ячейки заняты стариками и не придет новая душа до тех пор, пока не умрет кто-то из стариков. Вот такое правило очень и очень жесткое. Как только он умирает, буквально через 11-12 месяцев все, нарождается новый человечек, но не раньше. Но ну вот если Регина грамотная, и она начинает силу подгребать, вот мистические случаи совершенно с тех пор, как мы начали работать по этой теме силы рода, у меня много людей отслушало этот семинар, и очень многие начали работать, действительно работать, по сбору информации о своем роде. Особенно, когда в группу попадали Регины, которые включались в этот процесс. Они начинали собирать информацию о своем роде, они собирали данные, они собирали знания, и становились богаче, то есть они сами становились богаче, таким образом становилось богаче хидро, и начали рождаться в семье дети. То есть таким образом знание мистическим образом, хотя какая тут мистика, чистая математика. Притягивала, притянула к себе, освободила пространство, как бы вышибла себе новые вакансии в окружающем пространстве. То есть род стал сильнее и иерархически поднялся над всеми другими родами. Соответственно, этому роду преимущество в воплощении других людей, понятно? Вот. Это, это очень интересная особенность, поэтому от Регины, конечно, зависит все, Как от главы государства зависит функционирование всего государства, так и от Регины зависит функционирование всего рода. И здесь тот же самый принцип. Если глава государства вменяемый, понимает, что он делает, государство становится сильным и мощным. Точно так же и Регина, если она понимает свою миссию, понимает свою ответственность, род начинает богатеть и становиться мощнее. Если глава государства выпивает через день, да, как у нас был тут один, не так давно, еще помню с моста падает, то есть плохо соображает, что он делает, вот. и Регина рода ведет себя приблизительно так же, то есть свои собственные амбиции, свои собственные предпочтения, свои собственные эмоции она ставит во главу угла а жизни всех остальных на задний план, то тогда и род, и государство имеют приблизительно одну и ту же форму, да, одну, одну, одну и ту же систему бытия. Страдают, конечно же, все остальные. Что происходит в этой ситуации, когда род слаб, давайте рассмотрим такую ситуацию и такой вид, который сейчас у нас с вами более распространен, чем сильные и могучие роды, которые есть в суть династии. У нас династии сейчас нет почти, они только-только начинают создаваться и должно еще пройти лет 200-300, пока семья превратится в династию, То есть, а зачем нужен этот срок. Не потому что надо восстановить сплошную память, а еще нужно, чтобы этот род, эта семья прошли естественный отбор. То есть сумеют ли они воспитать своих детей так, что для них память родовая станет ценностью? Или они точно так же, как и родители, испугавшись, Бог знает чего, смерти, например, да, или потери имущества, откажутся от своей памяти ради иллюзорного представления о своем сегодняшнем статусе, как дети политзаключенных отказывались от своих отцов. Вот должен пройти принцип естественного отбора. Для родов и семей он определен как раз лет в 200-300. Поэтому такой срок.